Рада. Могла бы, пожалуйста, поделиться буквально двумя отзывами по продукту. Возможно, свои, возможно, твоих клиентов. Понятно, у тебя список очень большой, но в целом буквально два, которые сейчас тебе вспомнятся первые. Первый, самый главный, это алоэ севера, которая помогла мне избавиться от диагноза вегетососудистой дистонии по кардиотипу и панических угу. атак за 8 месяцев. Я вообще забыла, что такое головные боли угу. и что такое бессонница. И забеременела в 41 год, родила дочку. Хотя врачи говорили, что, в общем-то, это уже unreal с моими проблемами. И второй продукт, это грип Рейши. У меня есть миома. Женщины меня поймут. И вот после трех месяцев регулярного приема гриба Рейши моя миома уменьшилась на 2 миллиметра. Мой врач был в шоке. Супер. Так коротко, и я уверен, многим будет полезно. Рад, спасибо большое. Да, спасибо. Друзья, и по традиции очень важная ремарка. Понятно, что продукты компании ЭЛАР это очень качественные продукты, которые дают результат. Мы на себе, на своей семье очень много раз проверили, но это ни в коем случае не панацея, не волшебная таблетка. Обязательно перед приемом продукции проконсультируйтесь да, с теми людьми, которые показали вам это видео. И если самостоятельно получилось это видео найти, можно задать вопросы мне. Мои контакты будут в описании под этим роликом. Желаю крепкого здоровья.